Добрый день, друзья! Наверное, всем понятно, что стратегическая сессия и я – это как две неразрывно связанные вещи. Но вот что самое интересное. Совсем недавно так случилось, что жизнь свела меня с морем. И теперь море, эта стихия, все это связано, стало неотъемлемой частью моей жизни. Но как же связать стратегическую сессию и море? Вернее, нет. Как связать стратегическую сессию и яхту? Я сейчас вам об этом расскажу корабль и команда это две неотъемлемо связанные части команда которая имеет однозначно главную цель так чтобы корабль пришел в пункт назначения реальность привычная для вас сменяется на замкнутое пространство вы все находитесь вместе и засыпаете вместе и просыпаетесь вместе в одном пространстве это дает вам возможность почувствовать друг друга совсем по-другому вот они настоящие участники этого процесса. А какого процесса? Безусловно, для вас это достижение цели в бизнесе. Ну и, конечно, что может быть прекраснее размышлений на открытом воздухе, когда вы чувствуете свою лодку в своих руках, когда, поворачивая руль, вы понимаете, что она движется туда, куда вам нужно, а это непосредственная и прямая параллель ведения вашему бизнесу. В виде чего? В виде приказов, распоряжений, людей вы должны сделать так чтобы повернуть в нужное вам направление. Стратегическая сессия на яхте – это совпадение уникальных факторов. первая обстановка. Второе – максимальная вовлеченность людей. Третье – общая цель. И четвертое – фантастическая лояльность всему тому, что будет происходить. В совокупности создать это дерево в другом месте практически невозможно. Стратегическая сессия на яхте – это интенсив. Почему? По одной простой причине, что у вас есть одна цель в сжатые, короткие сроки. Вы должны вместе выработать свою цель, стать командой. Это и есть ваша самая главная инвестиция. Инвестиция в то, что после того, как вы будете выходить с борта яхты, вы будете смотреть друг на друга совсем другими глазами. Вы будете видеть в своих коллегах уже просто по-настоящему членов экипажа, членов своей команды. Это люди, с которыми вы пережили самые яркие моменты, пребывание в море. Только ваша команда может привести вас к любым поставленным задачам. И стратегия, и стратегическая сессия нужны лишь только для того, чтобы вдохновить людей, преодолеть любые препятствия для достижения ваших бизнес-целей, которые вы создадите на стратегической сессии на яхте.